То есть ты получаешь деньги, особо ничего в компании не делаешь. У тебя есть бухгалтер, и ты думаешь, блин, бухгалтер же это все ведет, типа у нас все понятно и прозрачно. Поставщикам все четко, в кассовый разрыв мы не попадаем. Кто-то не улыбнулся, я ему дал пощам. Привет, меня зовут Николай Ившин. В этом выпуске мы поговорим о том, как автоматизировать полностью свой финансово-управленческий учет. Как туда прикрутить вашу CRM-систему, чтобы контролировать Полностью отдел продаж Также маркетинг, чтобы это было у вас в одной единой системе Чтобы вы в несколько кликов могли сделать для себя нужный отчет Чтобы у вас была визуализация Визуализация это наше все Чтобы мы могли просто смотреть на графики и принимать или иные управленческие решения. Также этот автоматический управленческий учет позволит вам особо не вникать в него, вы можете передать это все вашему бухгалтеру, причем любого уровня вашего бухгалтера, и ваш бухгалтер будет что-то там вести. Мы будем получать прикольные графики и не вникать в управленческий учет и в эти цифры, но эффективность ваша повысится. Итак, подпишись на канал, поставь лайк этому видео, поставь колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Поехали! Итак, меня зовут Николай Ившин, мы внедрили уже порядка 300 управленческих учетов в разные компании, мы разрабатываем их на Google документах, это та же самая Excel таблица, наши учеты персональные для каждого предпринимателя. Плюс мы дополнительно подключаем нашего финансового директора, который, собственно, сводит эту картину ему каждый день. Данная таблица может являться прототипом к полной автоматизации. Дальше мы можем туда прикручивать графики, можем прикручивать туда прикольную визуализацию. Но когда мы уже завершили этот процесс внедрения, когда мы поставили на рельсы управленческую отчетность, она стала периодической. И ни один из 300 собственников не сказал «Николай, все, теперь мы автоматизируем, теперь мы делаем прикольные графики, теперь мы вот это все сводим вообще в другую систему, чтобы у нас было, так сказать, все в одном месте». И ты задашься вопросом «Почему?». Я оставлю его в воздухе, и потом ты узнаешь, почему. Итак, когда у тебя нет управленческого учета, когда у тебя вообще нет никакой отчетности, когда у тебя на бумажках там что-то написано, ты хочешь… Все в одном месте, второе. Ты хочешь все визуализировать, сделать прикольные графики. Третье. Ты не хочешь вообще вникать в этот учет, чтобы кто-то там занимался своим делом, а ты вообще никак не втюхивался. Ты искренне хочешь автоматизировать, но давайте пос ну, посмотрим, что за этой автоматизации стоит. Автоматизация это чтобы ты вообще туда не вникал и типа там что-то где-то считалось, чтобы ты, не дай бог, не подходил к этому котловану цифр и твой мозг не поддавался пыткам. У тебя есть бухгалтер, и ты думаешь, блин, бухгалтер же это все ведет, и это все там типа у нас все понятно и прозрачно и когда мы тебе говорим, слушай, вот смотри есть а, таблицы, есть управление финансами твоих, твоей организации и, и эту всю штуку нужно еще адаптировать под тебя, сделать так, чтобы это у тебя заработало, чтобы ты конкретно собственник начал там управлять, ты говоришь блин, а это же есть в 1С я понимаю, что скорее всего 1С ты еще не внедрял или у тебя еще чуть-чуть там чего-то не внедрено а как-то раз я проводил консультацию клиенту и он говорил, слушай Николай, я управленческий учет налажен на BITREX24 а, много кто налаживает его в Excel, в Google таблицах, в 1S, в Power BI, там еще где-то. Но чтобы в Bittrex24 он попался мне первый раз. И он уже внедряет его вот 2 или 3 года. Он программирует его силами своих программистов Он сделал компанию, которая внедряет и программирует там какие-то штуки по битриксу Другим клиентам он их находит, чтобы хоть как-то окупить этот ужас И когда я ему показал управленческий учет, как может выглядеть он его в компании Он говорит, блин, столько сил и нервов положено на алтарь программирования вот этого всего в одном месте Что, как бы, Николай, мы с тобой не сработаемся И мы не сработались, и он до сих пор программирует это все на своем битриксе 24 Но ничего страшного, ты уже на пути того, что тебе нужен управленческий учет. Скорее всего, ты уже посмотрел какие-то видео. Ты знаешь там Сергея Лепина, студию косметологии, которая помогает омолаживать свой организм, ну, свое лицо ты скорее всего посмотрел еще какие-нибудь видео и уже понял что это не бухгалтер не 1с и надо что-то там внедряйте чтобы у меня управленческий учет был поздравляю следующий момент который тебе нужно усвоить это систематизация бизнеса давайте э, руку на сердце и скажем все так систематизация бизнеса это когда ты конкретно уходишь на неделю на 2 на три, на месяц на два месяца ничего в компании супер ужасного не происходит те капают деньги никто не разваливается то есть ты получаешь деньги особо ничего в компании не делаешь итак систематизация бизнеса в совокупе с управленческим учетом нам дает какую вещь когда мы смотрим свой управленческий учет смотрим что у нас там прибыль есть она капает нам на карту дивиденды выводится вовремя никому там просрочек по зарплате нету поставщикам все четко в кассовый разрыв мы не попадаем так лежите сколько угодно своим там на диване либо на пляже либо в какой-то там другой стране ничего страшного не происходит вот он систематизируемый бизнес который мы можем проконтролировать у нас много есть клиентов Клиентов, которые не понимают, что такое управление цифрами. Говорят, нужно контролировать, нужно контролировать. Я согласен, нужно контролировать. Но каждый под контролем понимает что-то свое. Когда я пришел физически в офис, всех там разогнал, там, кто-то улыбнулся мне, кто-то не улыбнулся, я ему дал пощам И так продолжается каждый день. Я прихожу на работу, то есть физически осуществляется физический контроль. Есть второй момент контроля, когда вы все свое вот это управление, которое на физическом уровне, перекладываете в в эпоху цифр да там как сработал филиал как сработал менеджер как сработал какой-то определенный рекламный канал как сработала компания в целом сколько она принесла прибыли сколько она принесла денег мне лично в карман который я потратил наличные на свои цели вы управляете цифровым потоком Итак, я увел вас из автоматизированных графиков в то что нужно вникать в управленческий учет Это система контроля которая позволит вам выстроить системный бизнес тебе нужно будет вникнуть еще хочу развеять миф о финансовом директоре это мы смотрим кино у нас есть фильм основатель где а, приходит финансист и говорит слушай у тебя не ресторанный бизнес у тебя бизнес по недвижимости бах и тысячи ресторанов да там буквально там 5-7 минут сколько прошло и тысячный ресторан он где-то там открывает в японии и сразу встречается с президентом соединенных штатов америки но а, чтобы вы понимали ключевую штуку в тот момент он понял как управлять финансами он вник в них он смог сделать так, чтобы он смог доверять отчетности, он смог на нее опереться, и эта опора дала ему масштабирование. Хочу подытожить. Управленческий учет – это для тебя, мой уважаемый предприниматель, собственник бизнеса. И в него нужно вникать. То есть ты должен в нем разобраться от и до. Еще момент, что агентство финансовых директоров, где я являюсь руководителем, это твой некий проводник, который может тебе сказать, что такое хорошо, что такое плохо, что такое выдуманный тобой образ финансиста или модели, которые ты хочешь перемножать, которые никак не перемножаются, не является никакой точкой контроля, потому что мы разобрали очень-очень-очень много предпринимателей и не всегда логичных. Еще я должен тебе сказать, как только у тебя будут сходиться цифры, с помощью нашего финансового директора, и ты вник в них. Париться тебе придется постоянно, потому что тебя не будет удовлетворять твоя прибыль, твоя выручка, твоя себестоимость, твои показатели эффективности, твои сотрудники. Париться тебе придется по ним однозначно, но ты увидишь эту проблему и когда ты будешь решать проблему за проблемой, твоя прибыль будет расти, расти, расти, расти. Что я тебе рекомендую? Запишись к нам на консультацию. Мы ее сделали доступной. Мы делаем так, чтобы ты понял, что такое движение денежных средств, что это сердце управленческого учета, что такое финансовая модель, чтобы ты мог прикинуть свою точку А. Б, что нужно сделать, чтобы добиться этой точки Б, сколько денег чистыми в этой точке Б, какие задачи нужно выполнить в этой точке Б, что такое функционал, что такое незавершенные дела, которые постоянно уводят тебя от задач и не позволяют тебе заработать нужную прибыль, и что какие бывают вообще управленческие учеты в твоей нише, в других нишах, которые в принципе по тебя подходят, которыми можно управлять. Напиши мне, если ты видишь это видео, или по ссылке к этому видео запишись на консультацию и финансисты. Обязательно с тобой свяжется. А сейчас ставь лайк этому видео, подписывайся на канал, ставь колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. И обязательно переходи на мой канал. Там очень много видео по управлению финансами.